Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет обзор красивой кухни, которую человек сделал своими руками. В данном видео он вам расскажет о нюансах. Поехали! Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я хочу сегодня вам представить проект кухни по индивидуальному заказу. Начинался с проекта, вот здесь на компьютере можно представить проект 3D, сделан в программе просто. вот исходя из этого проекта мы проектировали, планировали, делали и создавали нашу кухню, которую сейчас я вам представлю. Итак, данная кухня представлена из материалов фасады Galaxy матовый, фартук и столешница производства Eiger. Галифакс Олова называется. Также здесь на кухне мы производили. Создавали, скажем, под Галифакс Олова и столешницу, и планки в одном цвете. Здесь такое интересное решение. Ручки, они сами по себе как квадратные идут. Но мы немножко их повернули на 45 градусов. У нас получился ромб. Ромбовое. Вот, что как бы несло такой интересный кузинок, в интерьер наш. Вот, далее шкафчики верхние. Что тут примечательно? Задней стенки нет. Здесь просто окрашена сама стена. Вот, как мы видим, здесь у нас шина. Также плинтус, который используется в полу, все очень легко и просто при необходимости закрывается, монтируется. И как мы видим, что без задней стенки. Тоже такое хорошее решение. То есть нам не грозит ни там не плесень не пыль, не грязь, которая собирается за задней стенкой двери сбоку. Фурнитура блюм, петли либлюм с встроенным доводчиком. Один из ящиков представлен в виде витрины, стеклянная витрина, закаленное стекло. Также здесь просверлено отверстие под такую же аналогичную ручку. В целях экономии, для того, чтобы использовать такие же петли с доводчиком, потому что с доводчиком петли приклеивающиеся на стекло очень дорогие, было решено вставить планочку, вот, в которую вставили накладные петли с доводчиком. Таким образом у нас витрина закрывается тоже плавно, вот, благодаря этим доводчикам. Вот, и все выглядит прекрасно. Также из закрытого стекла выполнены полки здесь представлены, и из закаленного стекла выполнена панель над варочной поверхностью, что также является очень практичным при э, уборке, если попадет попадут жирные пятна капельки на стекло, а не на ДСП. Можно использовать химические растворы и все выбирать. Мойка была у нас встроенная черного цвета фирмы Франки э, на две чаши. Напор воды у нас отрегулирован под температуру 38 градусов каким образом скажем, путем балансировки кранами у нас вот два крана, один, второй они балансируют мы ими отбалансировали, нужна нам температура и, и сейчас при открытии крана у нас если мы смеситель не поворачиваем влево, ни вправо вот у нас течет температура нужная нам воды вот такое простое решение мусорка у нас на фасаде, что тоже очень удобно при выбрасывании мусора открыл, выбросил, закрыл. Тоже очень удобно, комфортно здесь этим пользоваться. Так. Также и в нижних ящиках была использована фурнитура Blue. Ну, вот, мы видим верхний ящик. Отделение из нижних ящиков тоже фирмы блюм С по, ящиком тоже с поводочком, который также открывается, закрывается. При необходимости поводок может включаться. Тоже фурнитура Blue. Так, корзинный карбо по две корзины слева и справа от духового шкафа вот тоже хорошие вещи думаю для хозяйки В нижних ящиках у нас имеются такие контейнеры большие можно сказать бедра, где тоже можно хранить различного рода ну что там картошку морковку я не знаю как это сказать что там хранить вот. далее встроенный холодильник у нас идет встроенная розетка что также очень удобно для хозяев при подключении бытовых приборов и работе с ней. также у нас здесь вытяжка вот. 90 сантиметров также очень важно что петли которые здесь установлены они установлены с ограничителями то есть, я дальше не могу открыть, то есть, у меня отсутствует удар, а вытяжка, когда она, например, открыта, или тогда открыт верхний ящик тоже, оно не достает. Вот, петли с ограничением. как вот. и здесь тоже, когда с ограничением, оно не ударяется, не достает. Вот. Это видим. Подсветка срабатывает без прикосновения. То есть проводим рукой, она включается и выключается. Это очень удобно, если, например, руки мокрые. Ну, провел, включил, поработал. Такая существенная деталь. Здесь использовался у нас вместо плинтуса уголок по всей длине столешницы. Также этот уголок имеет продолжение в этой части сбоку вертикально и, и внизу тоже все это защищено силиконовым уплотнителем также было использовано такое решение если мы посмотрим сбоку у нас появляются очень такие большие щели вот. можно их закрыть ну, тем же профилем у нас оставался профиль и мы решили таким вот образом сделать игровой ящик вот видите здесь опять же тот же профиль, когда он закрывается, у нас все получается, щель гораздо меньше. Расстояние, ну, разменьше. То же самое и с другой стороны. Так, гораздо красивее. И лучше. Вот при установке фартуха и стены у нас немножко не хватило, вернее, осталось лишнее расстояние, куда мы вставили еще одно ДСП. сделать такой вот переход и виде ступенек что получилось достаточно красиво и оригинально. Это фотография советская на компьютере. При некотором некоторой работе в фотошопе у нас получилась такая вот фотография. Здесь она немножко бледна. Потом мы распечатали это в на оклейке бумаги. И как это получилось в реальности сейчас нам Уложено. Мы видим, что она четко три плитки. То есть не обрезана, где заканчивается. Здесь зеркало. Что визуально удлиняет стенку. Вот. Также подсветка есть и вечерняется, типа если вот. ну обычный но и свет. Все тоже сделано своими руками. Ставки различного рода, вот эти тоже приводились из Польши, ставились. Здесь использовался уголок, вот, решил положить, ну, и так, таким вот образом сделал туалет. Это по плитке. Мозаика приводилась из Польши, вот такая у нас в Беларуси, к сожалению, нашел ничего похожего. Тоже делалось основание под углом, таким вот как это сказать правильно под радиусом радиусом да вот под радиусом под углом извиняюсь под радиусом но ну, и, и потом выравнивалась наносился белый плиточный клей потому что при другом клее плитка имела бы оттенок серый например вот поэтому на белый клей приклеилась данная мозаика используется эпоксидная фуга с которой работал очень хорошая фуга ну и соответственно также ванна устанавливалась, здесь использовался ламинат на который, белого цвета, на который также была наклеена данная плитка-мозаика. Сейчас оно на магнитах, на магнитах, вот в этой части, То есть закрывается, защелкивается на магнитах. Основание, направляющие использовались две трубы, вот одна труба для вешалок крепления. В которые вставляется данная труба вот здесь направляющие для в мебели лагуна и на колесиках вот рельсы такие на которых ездит наш фасад все очень хорошо все очень легко и просто здесь также использовалась фурнитура блюм на типонах вот, нажал открылась с доводчиком вот, вот. Также вставки из мазаки были использованы, патологии гипсокартон. В принципе, вот... есть все подкладки плитки гексагон выглядит в виде сот шестигранники также опыт кладки плитки из декоративного камня вот также здесь была подобрана глубина при встраивании зеркаль и рамка такая вокруг вот уже все это сделано с ними руками Даже Благодарю, друзья, вас всех за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки. Обращайтесь, спрашивайте, приходите, консультируйтесь. Будем всегда рады помочь, чему это вас научить и чему это научиться сами.